привет это видео это я Лев чулин и сегодня я хочу показать как я собираюсь нацепить 25 прищепок на свою руку давайте посмотрим на эти прищепки Первое, 2 3 4 так же 5, 6, 7, 8, 10, 14. Считайте вместе со мной. 17 прищепок уже. 20. 24 прищепки. И придется одну починить. Я умею чинить прищепки. Могу даже показать, как это идет. Я, конечно, не совсем мастер. Но ради такого дела готов. Так. Раз. Два. Нет, сюда. Все, вроде готово. Ну что ж, готовься моя рука. Итак. Один. Не, именно на ладони, а не на руке. На руке это можно и штук. Сорок. Два. Три. Четыре. Пять. Если что, даже на ладони можно и 30 попробовать. Просто у меня нет столько прищепок. Так, видите, уже 6. 7. 8. 9. А теперь на средний. 10. 11. Они еще соскальзывают. Так, вот тоже 12 прищепок как раз, которые я чинил. А, или вот эту я чинил. 13. 14. Ой, нет, 14 еще нет. О, смотрите, 14 прищепок и рука уже лопатая. Вообще, видите, да? <смех> Давайте дальше. Нет, на палец не наладим. На большое будем пихать. Ой, только не это... Рука сейчас они имеют, а они ломаются. Блин. Э, да ч ж такое-то? Так, давай, чинись. Ой, да блин. Горатская. Одной рукой не чинится. была как я вижу очень хорошая прищепка да блин все из рук валятся а, рука болит короче будет 24 прищепки здесь вы мне верите так это чё уже у нас 15 16. Знаете, так нервы могут не выдержать. Меня уже вход бросает. 17. 18. О, какая рука большая. Видите? 19. 20. 21. 22. Ну ладно, мы больше не будем много. 23. Вот смотрите, еще вот сюда можно, видите. А, то есть сюда, например, 24, а не сюда. Вот это, вот это кадр, скажите же. Блин, 25-ю придется починить. Ну, я думаю, я найду ее туда прицепить. Хотя бы на вот этот большой палец тут еще место есть. остальные полностью. Красный уже. Ой, что у меня тут такое черное. Ладно, я, наверное, закончу видео. Потому что, наверное, у меня не получится починить прищепку. Ладно, вот 24 прищепки. Видите, да? Ну, все, на этом я закончу. Нет, сейчас я их сниму при вас, чтобы вы за меня не беспокоились. Там мне еще даже заканчивать неудобно. Посмотрите, какие у меня после этого пальца. Я думаю, лучше не надо, на всякий случай, потому что вот вы сейчас посмотрите, какие у меня пальцы, смотрите, видите, да, это не пальцы, это непонятно что, на большом не видно, о какие пальцы. А представляете, на две руки можно вообще 100 прищепок. Так что там эти люди, которые по 200 прищепок на тело нацепляют, это немного, оказывается. Есть куча мест, куда их можно прицепить. Кстати, интересно, если на ухо попробую. Больно или нет? Нет, вообще... Нет, щиплет чуть-чуть. Щиплет. <связь> ну ладно. Вот вы не видели моё лицо. Пока...